Добрый день! Меня зовут Лев Алексеевский, и это первое из серии видео, посвященных расширенному использованию моделей в библиотеке Qt и не только. Я уже делал несколько видео, посвященных такому концепту, как модель представления, однако решил сделать еще несколько видео на эту тему. И вот почему. Чем больше я использую этот концепт, модель представления в своих проектах, тем больше я понимаю, насколько он гибок и насколько широк, широка область применения этого шаблона. И с другой стороны, я вижу, как некоторые программисты зачастую сами себя ограничивают в использовании моделей в проектах, имея некоторые некие стереотипы, что ли, и, или мифы, связанные с моделями и представлениями, тем самым усложняют сами себе задачу. В этих видео я буду представлять какие-то конкретные примеры использования моделей в проектах, и заодно, может быть, разрушая вот эти стереотипы, которые у нас возникают, когда мы только начинаем пользоваться этим архитектурным шаблоном. Итак, пример первый. И какой стереотип. Вот у нас есть э, таблица. Эта таблица у нас... Э, таблица расписания занятий. Э, колонки у нас дни недели. Э, э, строки – это у нас порядковый номер занятия. И, и интуитивно кажется, что мы должны хранить в модели данные от каждой ячейки, даже вот от этих пустых ячеек. Но это не совсем так. Сам интерфейс, задаваемый абстрактными классами моделей, он не предписывает нам определенный способ хранения данных. Мы обязаны реализовать только определенные методы, которые будут эти данные возвращать. Поэтому как мы будем конкретно хранить эти данные, это остается на усмотрение самого программиста. Итак, мы имеем вот здесь такую таблицу, у которой ограниченное фиксированное количество столбцов и более-менее фиксированное количество э, строк. Более того, мы видим, что здесь что, э, заполнены далеко не все ячейки. По сути, вот эта таблица очень разрежена. Из 70 ячеек, да, то есть 7 на 10, Заполнены только 16. В этом случае нерационально хранить данные вот такой таблицы вот в таком виде. Гораздо логичнее в этом случае использовать таблицу следующей структуры. Это координата по x, то есть день недели, координата по y, это порядковый номер занятия, и сам предмет. И вот такую таблицу я здесь тоже нарисовал. Как же это реализовать в рамках интерфейса моделей, которые предоставляет нам библиотека Qt? Ну, давайте создадим такой, такой класс модели. Итак, мы создаем новый класс. Я назову его Sparse Table. Model он будет такой у нас пока класс универсальный разреженная табличная модель наследую его от q-abstract table Model. подключаю q-object так сразу же мы подключаем класс наш абстрактный что еще? Давайте э, изменим сигнатуру конструктора. Во-первых, используем из базового класса вот такую сигнатуру. И поскольку, и поскольку э, количество, так я лишний прихватил количество строк и колонок у нас фиксировано, то можно это вынести. Uh, в некие переменные, uh, так row count, передавайте, uh, так rows int calls, так хранить мы их будем здесь в секции private int uh, row count по умолчанию ноль int call count 0 и теперь давайте напишем реализацию конструктора Вызываем конструктор э, базового класса abstract tableModule Передаем его parent И задаем наши Roll count Инициализируем rows Count calls. Отлично. Теперь можно переходить к реализации виртуальных методов. У нас три обязательных. RowCount, ColumnCount и Data. Я также хочу реализовать SetData, чтобы у нас был редактируемый класс, редактируемая модель. И для этого еще нужно будет реализовать виртуальный метод flex а, давайте сразу же здесь напишем структуру в которой мы будем хранить данные наших ячеек предлагаю хранить его в q hash где ключом будет у нас qmodelindex index то есть вот здесь мы будем как раз задавать эти самые координаты колонка и строка а значение Co variant cell да это называю и переходим к реализации виртуальных методов roll у нас все здесь очень просто потому что это у нас по сути константа roll здесь call count. флаги здесь в этом виртуальном методе если помните мы определяем Uh, как uh, является ли наше свойство конкретных ячеек по редактируемости, активности, uh, выделяемости. Uh, здесь мы проверяем, что индекс валидный. Если не валидный, то возвращаем killed no item flags. А во всех остальных случаях пусть у нас будут все ячейки item, uh, item is enabled. Все они будут активные, uh, item is selectable, и выделяемое, и item is uh, editable, редактируемое. Так, теперь переходим к методу data, который должен возвращать uh, по индексу, собственно, значение. Тут у нас тоже опять, как обычно, мы проверяем индекс на валидность, is valid. Если невалидный, возвращаем пустой Variant. Иначе проверяем, какая у нас роль. Если роль на отображение display role, или роль на э, редактирование, role, Тогда мы очень просто берем из нашей структуры cellData, указываем индекс, указываем значение по умолчанию, пустое, пустой covariant, и все. В противном случае тоже возвращаем пустой вариант Все, с методом data закончили, остался метод редактирования. Здесь мы тоже можем сделать проверку. Uh, index is valid. Если не valid, то мы возвращаем false. Нельзя редактировать. Здесь можем взять да, вот, эту, вот этот кусочек. плохо работает сегодня. Здесь мы будем возвращать False при других ролях. А в этих, а в этом случае мы возвращ... не возвращаем, а записываем. Cell data insert ключ индекс значение value и испускаем сигнал sellange как он как назывался data change data, data change date change и здесь указываем индекс индекс отлично Собственно, с вот этим классом мы закончили. Теперь давайте создадим наследник, потомок. Для удобства – lesson, schedule. Расписание занятий – модул, Public. Наследуемся от sparse. Table model. Да, не забываем не совершить типичнейшую ошибку не забываем macro с qoobject object». public здесь у нас будет конструктор давайте вот отсюда мы его возьмем но единственное что я думаю все-таки количество дней в неделе у нас не изменится поэтому задавать вот этот параметр не нужно конструкторы мы указываем sparse table model количество строк указываем количество колонок 7 parent отлично один метод такой Convenient метод, который для удобства. Set lesson. Здесь мы указываем lesson no, no, no, номер занятие. День недели. Day of week. И предмет курс. И давайте реализуем еще один виртуальный метод для заголовков. Это. Отлично. Здесь мы просто вызываем тот же самый set data index И вот здесь единственное, что нам нужно lesson, num, no. минус 1, потому что индекс у нас начинается с 0, и week, uh, day of week, day of минус 1. Значение. И роль, edit, role. Все. Остался заголовок. Если роль у нас не для отображения дисплея, то мы возвращаем пустой вариант. иначе проверяем по какому, по какому у нас какие у нас заголовки есть, это по горизонтали, горизонтал заголовки, то Q okay. Так, давайте его подключим тоже. Угу. Так. Здесь я укажу английской, чтобы англоязычным зрителям было тоже понятно. Standalone day name. И здесь тоже э, не просто section берем, а section плюс один, потому что опять у нас с нуля. Одни недели с единицы Так. хотим Если по вертикали, то плюс QStringLesson номер и заполняем номер тоже с section плюс 1. Все, можно создавать объект нашей модели. Подключим Power stable model. A lesson Schedule Model. Модель. Создаем модель. Указываем количество уроков. У нас будет 10. Родитель наше окно. Задаем какие-то тестовые данные. Set lesson. Допустим, третий урок во вторник. Это у нас Java set нас первый урок в пятницу. Это будет физика. Теперь задаем представление нашу модель. Указываем set modal. Можно запускать. И мы видим, что в модели прекрасно все отобразилось. И мы храним только вот эти два конкретно заполненных значения. Модель у нас редактируемая. Все прекрасно работает. В следующий раз я продолжу путешествия по всевозможным вариантам применения концепта модель представления. А на сегодня все. Спасибо. До свидания.